Приветствую вас, дорогие друзья, на моем шоу Чемп Найт Шоу. И с вами я, Зэ На моем новом шоу мы будем брать интервью у кого угодно. Никаких ограничений, никаких рамок. Мы делаем все, что захотим. Ну хватит прелюдий, да начнется шоу. Встречайте у нас в гостях Райан Рейнольдс. Добро пожаловать, Райан. Спасибо, что нашел время. Спасибо вам, я очень рад быть здесь. Хороший костюм и очень хорошая студия. Знаешь, что забавно, Райан? мне даже не платят, у меня даже нет денег на такой костюм. Я, собственно, сижу сейчас без штанов, поэтому здесь и стоит этот стол. Круто. Может, мне тоже снять штаны? Ну, знаю, чтобы ты не чувствовал себя так неудобно. Ну, я думаю, тогда передача затянется надолго. Давай лучше перейдем к вопросам. Первый вопрос по поводу фильма. После окончания съемок, когда ты увидел окончательный вариант, были ли такие моменты, которые показались тебе не такими, какими ты хотел бы, чтобы они выглядели? Ну, в общем, нет. Мне кажется, что фильм получился точно таким, каким я его хотел видеть. Ну, понимаешь, я шел к этому 11 лет, и когда увидел заключительную версию фильма, я чуть не расплакался от счастья. Это было потрясающе. Честно говоря, даже если ты сказал, что получилась полная херня, то я бы все равно сходил. Ваша рекламная кампания настолько потрясающая, что мне хочется просто отдать тебе все мои деньги. Кстати, ты забрал костюм со съемок фильма Домой. Ну и как ты повеселился с ним? Первую неделю я даже спал в нем. Но потом моей жене это надоело, и она сказала, что если я не верну до черта в костюм назад, то мне придется как и дотку удовлетворять себя самому. Понятно. Да, тяжелое было время. Костюм был очень узким. Да я просто шучу на самом деле моя жена и моя дочь поддерживали меня на протяжении всех съемок я очень сильно их люблю каково им быть расскажи нам поведай об этом ну, с одной стороны это очень круто ты делает то что он хочет он берет от жизни все для него нет ничего невозможного Но с другой стороны у него неизлечимый рак и он постоянно испытывает боли и он слышит голоса, которые не дают ему покоя. Но, несмотря на это, он остается остроумным и не боится перейти грань. Ведь это единственный персонаж, который сломал четвертую стену. Мне с каждой минутой хочется увидеть его все больше и больше. Ого, спасибо. У нас для тебя сюрприз, Райан. Встречайте, Уэйт Уилсон. Настало время отведать пару червячангов. Здорово, Россия! Ну что, наделаем шороху? Кстати, жратва полная хуйня, так что давай один вопрос, и я сью, и отсюда. Чё, э, ладно. А, вот этот рисунок, ты его сам нарисовал? Хуйня, вопрос. Ну, честно говоря, да, я нарисовал его сам. Ну, на этом все, так что иди нахуй. Не забывай, это мое шоу. Спасибо, Райан. И спасибо всем, кто смотрел мое шоу. Увидимся очень скоро. Не забывайте сходить в кино на Дэдпула с 11 февраля. До встречи!